Быть женщиной а в науке – это быть великим комбинатором. Хорошо. Быть талантливым, интересным человеком. Не превращаться в синий чувак. Помнить, что женщина прежде всего должна состояться как жена, супруга. И она должна быть плечом своему мужу. Узнавать первыми то, что до этого не знал никто – одна из самых интереснейших работ на планете. Но явно не одна из самых легких. На сегодняшний день, по данному ООН, только 30% исследователей в мире – женщины. Мы поинтересовались у представительниц прекрасной половины Казанского федерального университета, как они пришли в науку и почему выбрали именно эту сферу деятельности. Суперкомпьютерное моделирование, металлургия, биотехнологии. В любой сфере науки есть место женщинам. Они бок о бок с мужчинами ведут непрерывную работу и двигают вперед научно-технический процесс. Первую историю своей связи с наукой рассказала доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Ирина Ерофеева. Все началось с моей мамы. Она была известным ученым, лингвистом, была Лыкина Эмилия Агафоновна. И с самого детства я была погружена в этот мир русского языка. Вокруг нее всегда было много аспирантов. У нас дома было огромное количество литературы по русскому языку. И мама с детства говорила, «Ира пойдет и будет заниматься лингвистикой». И так она меня как-то настроила на протяжении моей жизни. И хотя в школе я училась хорошо, одинаково по всем предметам, закончила школу с золотой медалью, но выбор мол, мой был предопределен. Потому что это вот такая вот, скажем, продолжение того направления, которое вот мамой было задано. И в дальнейшем я поступила в Казанский государственный университет, на филологический факультет, и там уже, так сказать, э более глубоко познакомилась со всеми предметами, полюбила еще больше русский язык и всю свою жизнь в дальнейшем посвятила русскому языку. Ирина Ерофеева в составе группы ученых занимается одной из самых актуальных проблем психолингвистики – изучать синонимии и ее представленность в электронных базах данных, толковых словарях и у языка. Кроме того, она проводит исследовательскую работу в области исторической лингвистики и методики преподавания русского языка. Профессор считает, что в целом среди выдающихся ученых больше мужчин, но роль женщины в науке с каждым годом растет. Мне кажется, в науке вот самое главное сложно выделить. В науке нужно множество факторов. Здесь нужно и творческое начало обязательно, и усидчивость, и терпение, и внимание. Ну и, конечно, ну какой-то талант определенный тоже нужен. Все-таки без таланта невозможно же создавать какие-то новые исследования, писать статьи научные. Ведущего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории бионанотехнологии Эльвиру Рожину с детства интересовала наука, в частности, биология. При выборе вуза у нее не было сомнений, куда поступать. Так Эльвира оказалась в Казанском федеральном университете. В данный момент мы реализуем проект Российского научного фонда, который посвящен исследованию биогенных частиц серебра как антибактериальных реагентов. Основным направлением у нас в лаборатории являются наночастицы. Наночастицы совершенно разной природы. И что мне очень нравится, то есть мы развиваемся, сотрудничаем с международными группами и исследуем наночастицы с самых разных направлений, на самых разных объектах. По словам Эльвиры, в науке самое главное – это отсутствие границ. Воплощайте свои мечты в реальность и никогда не бойтесь действовать. Путь в науку Милюши Хабуддиновой был нестандартным. Когда-то она закончила факультет русской филологии, и в науку ее привела научный руководитель. Под ее руководством я работала над изучением творчества Достоевского. Однако на четвертом курсе начались уроки татарской литературы. и Я переживала такой мировоззренческий кризис, потому что вдруг открыла для себя, что я прекрасно ориентируюсь в мировой литературе, русской литературе, но ничего не знаю о своей национальной литературе. И поэтому, получив направление в аспирантуру по русской литературе, вдруг я приняла решение для себя, чтобы дисциплинировать, поступить в аспирантуру по татарской литературе. Так я оказалась на НИВе татарской литературы. По словам Милюши Хабуддиновой, в науке должна быть группа людей, которые вдохновляют друг друга на свершение. «Наука – это бесконечно интересно и познавательно». Так, благодаря трудам ее и коллег, книга Аяза Гелязова триаршина земли» заговорила на английском языке и была выпущена в Америке. Второй и занятий – продвижение татарской литературы массы. Это своего рода практическая деятельность, постоянные встречи со зрителями и читателями. Книга должна непременно найти своего читателя. Я свою задачу как ученого вижу в том, чтобы возвращать труды Ученых, которые в свое время по цензурным соображениям не могли поделиться результатами своей научной деятельности со своими читателями, а сегодня наш долг донести это знание для того, чтобы наши народы не потеряли своего лица. Заведующая кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики Института филологии и межкультурной коммуникации, руководитель НИЛ, нейрокогнитивные исследования, заведующая Центром патологии речи, научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, Елена Горобец руководит исследовательской группой, которая занимается разработкой научных проблем, связанных с когнитивными нарушениями и речевыми расстройствами различного генеза, как у взрослых, так и у детей. Я начала работать в Казанском университете сразу после окончания университета. В науку я пришла вот так вот сразу после обучения. Я, собственно, и поступала в Казанский университет с целью заниматься наукой. Это было в 2003 году, это год моего начала работы в Казанском университете. Мои исследования находятся на стыке лингвистики, нейропсихологии и медицины. По словам Елены Горобец, сейчас в приоритете междисциплинарные исследования и каких-то программных результатов можно добиться только на стыке наук. Наше научное направление, которым мы занимаемся, это нейрокогнитивные исследования. Это как раз то самое направление, которое позволяет аккумулировать достижения в области современной лингвистики, в области современной психологии, нейронаук в области медицины и проводить, соответственно, исследования на высоком уровне. Надо сказать, что все наши исследования конечны своей целью имеют помощь людям и реабилитацию. В Центре патологии речи Казанского федерального университета оказывается помощь взрослым и детям, которые имеют когнитивные нарушения и речевые расстройства. При этом спектр патологий, с которыми работает центр, достаточно широкий. Наши пациенты – это и пациенты, которые пережили инсульт, и пациенты с эпилепсией, пациенты после черепно-мозговых травм, пациенты, которые страдают нарушениями разного рода после ковида. Кроме того, мы оказываем помощь детям. Детям с задержками речевого развития, задержками психоречевого развития, детям с дислексией, дисграфией. И э, надо сказать, что к величайшему сожалению количество когнитивных нарушений и речевых расстройств увеличивается с каждым годом. И это очень востребованная отрасль, в которой людям необходимо помогать. Мы стараемся делать для этого все возможное. Помимо этого Елена Горобец работает вместе с коллегами из Института психологии образования в специальном детском саду для детей с расстройствами аутистического спектра. Мы вместе Казанского федерального университета. Детский сад занимается комплексным сопровождением детей с особенностями развития их родителей. Коррекционная работа в детском учреждении ведется с привлечением учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, медицинских работников тютеров. Наши коллеги Коллеги из научно-клинического центра прецизионной регенеративной медицины входят в консилиум. Я в том числе вхожу в консилиум по набору детей с расстройством аутистического спектра в данный сад, и научно-клинический центр оказывает всю возможную поддержку детскому саду. По мнению Елены Горобец, в науке нельзя выделить нечто главное. Но, скорее всего, главное, чтобы наука развивалась, чтобы в ней работали преданные люди, которые готовы посвятить свою жизнь этому. Подводя итоги, можно сказать, что женщины очень нужны в науке. Они креативны, талантливы, работают над актуальными и важными проектами, получают Нобелевские премии. Количество женщин в науке растет, в том числе из-за разных инициатив, направленных на то, чтобы женщины оставались в науке. Кто бы ни говорил, что наука – это не женское дело, это не так. Ожидания оправдывают действия. Это была лишь маленькая часть рассказов о женщинах, чья жизнь связана с наукой. От всего коллектива телеканала «Универ ТВ» мы искренне поздравляем всех женщин с 8 марта. Хотим пожелать им терпения и сил для новых совершений. И самое главное, не забывайте, что двигатель науки – это мы сами. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универ